Всем привет! В сегодняшнем обзоре жилой комплекс Бочаров-Маяк. Сейчас покажу вам, какие квартиры продаются и по каким ценам. Я сейчас жду своих покупателей, будем смотреть квартиры с ремонтом. Также покажу квартиру без отделки по очень адекватной цене. Вот так выглядит жилой комплекс Бочаров-Маяк за домом. Небольшая детская площадка. Также за домом парковочные места, лавочки. Ну, я бы сказал, острых проблем с парковкой тут не наблюдается. В доме есть небольшой магазинчик. Бочаров-маяк – это два монолитных дома бизнес-класса. Под каждым домом есть двухуровневая парковка, которая продается или сдается в аренду. Комплекс расположен в микрорайоне Новой Сочи на улице Санаторная. До моря 15-20 минут пешком, но не по совсем комфортной дороге. Двигаться нужно вдоль железных путей. Автобусная остановка 500 метров. Там же детский садик до парка Ривьера и самого центра Сочи. Это 5 или 5 а с половиной километров. Эксплуатируемая кровля, есть бассейн, джакузи, все коммуникации центральные, горячая вода и отопление от собственной газовой котельни. Обслуживание, если не ошибаюсь, 39 рублей с квадратного метра. Ну а мы идем смотреть квартиры. Есть тут вот такая общая терраса, консьерж, служба в этом доме. Три лифта, марки Otis, грузовой спускается на парковку. Это общий балкон. И еще один. Вот с такими потрясающими видами. Сначала покажу вам черновую. Она общей площадью. 74 метра. Угловая. А это значит, можно сделать хорошую двух- или трехкомнатную квартиру. И ценник у нее тоже привлекательный такие виды есть балкон балкон с таким видом если тут поработает дизайнер можно сделать такую конфетку. М? Классная квартира. И еще перкер. Это полезная площадь. С видом на море. Море очень даже хорошо видно. Вторая квартира с новым, дорогим и качественным ремонтом. Общая площадь, 45 метров, такая прихожая, большое зеркало, вместительный шкаф-купе, совмещенный санузел, смотрите, в санузле тоже вместительный шкаф. Это ротанговая мебель на балкон, душевая кабина. Ну здесь прям все так с душой сделано. Полотенце-сушитель, стиральная машинка. Вот такая интересная полочка. В квартире практически никто не жил. Нацианская штукатурка. Это кухня, совмещенная с гостиной. Зона ТВ, обеденная зона, в каждой комнате кондиционер. Пишите в комментариях свои впечатления и спальня. спальня с выходом на балкон. На балконе тоже положили плиточку И вот такой вид. Кстати, о застройщика в продаже остались только вот первые этажи с террасой. Еще одну квартиру не стал вам показывать, потому что пока мы ее смотрели, нас опередили люди, которые были до нас то есть ее уже покупают и смысл вам показывать ее нет также в ближайшее время появится квартира на продажу в бочаров маяке 90 метров с новым дорогим ремонтом сейчас э, ведем переговоры по цене а, значит квартиры которые вот застройщика продаются по 105 тысяч за квадрат это первый этаж они Конечно, темноватый, и половина площади там сжирает терраса. Значит, та квартира, которая 74 метра а в Черновой, стоит 11 миллионов 900 тысяч. Такие квартиры там никто не продает. Это очень хорошая планировка и, соответственно, стоимость. 45 метров с ремонтом, с новым качественным ремонтом, стоит 9 миллионов. Вот такой порядок цен на недвижимость в Сочи в 2021 году, и кто бы что ни говорил, это не предел, к сожалению, цены еще будут расти, я сам в шоке от наших цен, если честно. Но такова реальность. Если вы впервые на моем канале, обязательно подпишитесь, поставьте там колокольчик, чтобы не пропустить интересные предложения, подпишитесь в инстаграм там тоже очень много вторичек. У меня всегда для вас найдутся интересные предложения по цене ниже рынка, поэтому звоните, пишите. У меня на сегодня все. С вами был Дмитрий Волков, недвижимость в Сочи. До новых видео. Пока.